Экопродукт. Деревянная одноразовая ложка от сибирской фабрики «Серебряная береза». Продукция поставляется в коробках по 2500 штук. Открываем коробку, а внутри индивидуальные пакетики по 50 штук. Возможно, также и другая фасовка. Рассмотрим ложку ближе. Дерево. Выглядит превосходно. Гладкое, светлое, без заусенцев. Форма идеальная. Края обработаны. В длину 160 мм. Такой ложкой можно съесть мороженое или десерт. А можно мюсли. Купить деревянную ложку для вашего бизнеса можно напрямую от производителя. Это выгоднее, плюс можно нанести гравировку и упаковать под вас. Запросите стоимость вашего заказа прямо сейчас на сайте stickproduction.com.